по суд Соединенным Штатам и всему миру. С помощью сотрудников ФБР судебная комиссия смоделировала движение машины и пришла к выводу, что Освальд сделал три выстрела всего за период от 5-6 секунд. Его же винтовка требовала 2-3 секунды на каждый выстрел. Напротив хранилища кортеж сбавил скорость. Машина президента была превосходной мишенью для сидевшего за ящиками Освальда. Он выстрелил еще раз, цели чуть правее позвоночника президента. Эта пуля попала в спину Кеннеди и вышла ниже КДК. Затем она вошла в правое плечо губернатора Техаса Джона Коннелли, пробила грудную клетку, попала в правое запястье и осталась в левом бедре. Одна пуля попала в двое. Вот почему потребовалось только три выстрела. Третий выстрел пробил череп Кеннеди. Отмягший президент мягко упал на колени Джеки. Она вскрикнула, «Боже, убили моего мужа!» Кровь залила сиденье машины. Отверстие в лобовом стекле автомобиля, вероятно, от третьей пушки. Одна из пуль, возможно, первая, по мнению комиссии, прошла мимо машины. Комиссия затем установила, что Освальд, Спрятав ружье, Тремглав спустился вниз в закусочную, где и встретил полисмена. Согласно выводам комиссии, больше ниоткуда не стрелять. Считается, что Осполь покинул хранилище Алло? через. Алло! Крючки, в то время как полиция обнаружила его Привет, ружье марки. Сегодня? Ну, буду морально готовиться к дню рождения. Угу. Да нет, спасибо, справлюсь. Я тебя завтра жду, ладно? Угу. Ну, ладно. Люблю и целую. Сюрприз? Какой сюрприз? Ладно. Только никаких цветов. У меня на них аллергия. Пока. Кто там? Сюрприз. Сейчас. Сейчас. Привет, Лола. Здравствуй. Здравствуйте. А мы к тебе на чай. Простите, а вы кто? Видишь ли, наши имена условны и для истории никакого значения не имеют. Ну, например, бим и... И бом. Вот. Кто? Бим и бом. М -м -м. Бом и бим. Бим, бом. А вы уверены, что вы попали по адресу? Да. Ты ведь Лола? Ну да. А это что, сюрприз? А ты любишь сюрпризы? Ну, смотря какие. Ты права, это важно. Так ведь, Бом? Абсолютно. По-моему, вот и нашлась прекрасная тема для дальнейшего разговора. Предлагаю обсудить ее за чашечкой чая. Не против? открытые открытой двери, простудишься. Ну, разве можно так относиться к собственному здоровью? Лова, тебе срочно нужен горячий чай. Бим, посмотри в холодильнике, нет ли там чего-нибудь согревающего. А я займусь чаем. Я не Бим. Я Бомб. Холодильники полно согревающего. Согревающая ветчина, согревающий сыр, согревающая икра. Ну и как же ты собираешься согреваться ветчиной? Трением. Интересно. Подкинь ко мне лучше согревающий лимон. Если есть. Конечно. Конечно, есть. Лола великолепная хозяйка. Послушай, Бим. Я бомб. Я бом. А я тогда кто? Ты, Бим. А я... я бом. Лола, ты не помнишь? Я. Yeah. Ну хорошо, бом. Потуши, пожалуйста, сигару. Понимаешь, сигарный дым тоже дурно сказывается на здоровье. Mm, видишь ли, Бим? Да-да. Моя сигара имеет лечебные свойства. Она пропитана эвкалиптовой смолой и лечит от любых дыхательных недугов. Mm. Надо спросить у Лолы, есть ли у нее какие-нибудь дыхательные недуги. Mm? Лола, у тебя нет никаких дыхательных недугов? Нет, у меня нет никаких дыхательных недугов. Может быть, какая-нибудь астма? Mm -mm. Нет. Хорошо, хорошо, сдаюсь. Хотя хорошая эвкалиптовая сигара никогда не помешает хотя бы в целях профилактики. Я предлагаю захоронить ее как особо токсичные отходы. Лола, у тебя нет такого нибудь свинцового контейнера или цветочного горшка? Нет. Но зато у меня есть мусорное ведро. Нет, я не могу так поступить со своей сигарой. Не может. Лучше я по старинному морскому обычаю выброшу ее за борт. Туш. Не тушь. А что? Траурный марш. Mm. А тушь звучит вот так. Это тушь? Ну так, с натяжкой. Хиленький. я выкину цветы, у меня на них аллергия. Разве он вам не сказал? Нет, наверное, не успел. Я сейчас. Постой, ты куда? К мазырпроводу, а что? Ну, кто же так поступает с цветами? <свеч> Долго будут стоять. Не осыпятся. Позволь? Лола, ты бы сразу сказала, что пьешь чай из блюдечка. Нет, нет, нет, нет. Мне, пожалуйста, в блюдечко торт. Торт? Угу. Что за идея? Ой, Лола, а мы всегда пьем из блюдечка чай. Да. Или молоко. Да. Но никогда торт. Ведь блюдечка это это почти чашечка. Подружка чашечки. А класть подружку чашечки торт, мне кажется, это просто свидетельство. Лола, ты ведь не кладешь торт в чашечку? Нет, Бим, это уже не смешно. Что совсем? Совсем, Вим. Интересно, но ну из какого момента стало не смешно? Как только ты рот открыл, сразу стало не смешно. Ну почему же? Многое было мило. Подружка чашечки, например. Это моя шутка. Ило. Кто там? Сюрприз. Сюрприз? Сюрприз. Куда вносить? думаю да а что тут сейчас посмотрим есть ножницы угу. вот такие подойдут нет такие не подойдут бомб передай пожалуйста нож Нужны фон, как воздадер и молоток. Mm -hmm. Ну, что, поехали? А что это? А угадай четырех раз. Ты готова. Угадывай! Я знаю, я знаю. Давай, бом, давай, дружище! Это кипятильник для кофе? Да, черт подери, это именно он! 1:0 0 Бом выигрывает! Лола, тебе нужно подтянуться или хочешь, мы дадим тебе фору? Ты как, Бом? Я против. Против? Игра должна быть честной. Mm. Без поддавков. Ладно, дружище, тогда я предлагаю объявить антракт и вернуться к чаепитию. Ты как, Лола? Я за. А Лола? Она за. Ты в этом уверен? Абсолютно. Тогда я объявляю... Погоди, погоди. Может быть, предоставим это Лоли. Лоли? А она справится? Я думаю, мы можем ей доверять. Лола, объяви, пожалуйста, антракт. Может быть, Лоле с нами скучно? Лола, может быть, тебе с нами скучно? Антракт. Бом, не чавкай. Я не чавкаю. Ну, как не чавкаешь, когда чавкаешь? Если я говорю, что я не чавкаю, это значит, я не чавкаю. Чавкаешь. А за столом сидит девушка, она не может из-за этого есть. Она не поэтому не может есть. А почему? Потому что она не голодная. Лола! Ты не голодная? Видишь, она молчит, значит голодная. Но стесняется тебе об этом сказать, потому что чавкаешь. Я не чавкаю. Ну как не чавкаешь, когда чавкаешь? Если я говорю, что я не чавкаю, это значит, я не чавкаю. А почему Лола тогда не ест? Потому что она не голодная. Лола, ты не голодная? Алло. Это у вас? Да, я. Понял. Понял. Понял. Почему ты не ешь? Да. Нужно есть. Понял, хорошо. Получасовая готовность. Лола, прости за любопытство. У тебя нет клаустрофобии? Неудобно тебя беспокоить, но есть некоторые нелепые условности, правила, без которых нам, к сожалению, не обойтись. В общем, Лола, не могла бы ты пройти в шкаф? Шкаф ⁇ это место, куда ты складываешь свои вещи. Куда ты складываешь свои вещи? Это, конечно, не Хилтон, но жить можно. Так. Отлично. Ну что, пять звезд. Удобно? Нигде не дует? Нормально? Сахара, ты белая смерть. Тебе вредно? послушай а может быть прострелить пару дырок для вентиляции нет смотри не стесняйся если что стучи дядя бом один стук юный бим 28 да круглосуточная доставка пищи прохладительных напитков конные прогулки распродажа сувениров договорились ну и хорошо на завтра выходить строго запрещается возможно внешнее наблюдение что ж могло случиться какого я выкинул сигару не смешно Надо было взять еще парочку. А у меня вечером свидание с девушкой. Я уже и подарок купил. Послушай. А позвони ей. Пусть придет сюда. Купит по дороге мне сигар. А я вам предоставлю в спальню часа на два. А? Не могу. Почему? Я не взял ее телефон. Ха. Ты купил подарок девушке, у которой даже не взял телефона? А что здесь такого? Я никогда не беру телефон. Не берешь и не даю. Мама не разрешает. Интересно. Хм. Если ты берешь у девушки телефон, это предполагает, что ты будешь звонить, ухаживать. Она в свою очередь из-за приличия начнет ломаться, набивать ей цену. На это может уйти несколько дней. Дней? Я говорю не о проститутках и все равно в конце концов все может обломиться. А если сразу договориться о встрече, то она оказывается перед конкретным выбором прийти или нет, да или нет. И что? Приходит, приходит. Раз пришла, значит уже готова. Остаются мелочи. Вот тут я дарю свой подарок и все. О. Даришь подарок и все. Ты, наверное, очень любишь делать подарки. Ладно, говори, что хочешь. Я знаю свое дело. Вижу. Знаешь что? Что? Если девушка приходит на встречу с человеком, который даже не попросил у нее телефона. Принимает подарки и разрешает вдуть себе под хвост. Значит, она проститутка. Ну, тогда все бабы проститутки. Держи свой язык за зубами. Тебе просто не везло с бабами. Зато тебе везло. Что ты сказал? Ничего. Что ты сказал? Я сказал, что тебе везло с бабами. Тота. -то. Я четыре года ухаживал за своей, прежде чем она разрешила заглянуть тебе под юбку. Понял? Большое достижение. Молчи! Еще год обхаживал ее родителей. они тоже дали заглядывать? Заткнись! Где телефон твоей пробледушки? Мне нужны сигары! Хорошо, на пробледушка, только успокойся. Иди в задницу, понял? Хорошо, я пойду в задницу. Вот и все! Черт вы, сукины дети. Они должны были меня предупредить. Мне нужны сигары. На, возьми сигареты и успокойся. Я не курю эту дрянь. что писать. Девушка, добрый вечер. Я бы хотел заказать пиццу. А какая у вас есть? Сейчас, секундочку. Ты какую будешь пиццу? С мясом, с колбасой, с грибами, с анчоусами, острую чили? Какую? Острую чили. чили. Девушка, будьте добры, одну острую чили. Одну с грибами и одну с колбасой. Дом напротив. Квартира 345. Спасибо. Справишься? Я открою. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, Нам нельзя светиться. Ему похрен, он разносчик пиццы. Пойдем. Этому похрену, тому похрену, а потом окажется, что кому-нибудь не похрену. Стой. Да. Здравствуйте, это разносчик пиццы. Что за слово разносчик? По-моему, разносить можно только за раз. Только очень аккуратно. Не лишай парня радости в жизни. Здравствуйте! Ваш заказ и сюрприз от фирмы. Свежезапеченный чесночный батончик. Сколько? Чего? Сколько? Только хватит? Ты я из половины с вами готов? А еще мы устраиваем банкеты и детские праздники. себе детский праздник. Будем разучивать команды. Вот это называется нельзя. Так, с грибами, с беконом и острой чили. Это еще что? Вот мы однажды поели пиццы, Бом, помнишь? Mm. Когда полетели на самолете? Ну, а пилотом оказался гей. И вот этот пилот постоянно приставал к Бому устроил ему глаз. <говорот> Самолет так кидал, чтобы Бому делал пол Латинской Америки самолет на сюнешлю, положили на травку. Сейчас мы только отбеживались. Ну а так как содержимое желудков мы оставили этому идею, нам захотелось есть. Заходим в местную забегаловку. Нам принес какую-то лепешку с зажигательной смесью. Ну, в общем, я расплакался после первого укуса. Бомб на середине второй порции. И тут оказывается, что из воды в этой забегаловке только ты Добро пожаловать на Садимся, смотрим, педали нет. Оказалось, сегодня на зале сиденья. А человек, который нам был нужен, он преподавал химию и игнал на своих занятиях героин. И по дороге нам нужно было свернуть на втором повороте направо. Мы свернули где-то на налево. Подъезжаем к первой школе, залегаем во дворе. Бог бы дозвал ученика и говорит, позови учителя химии. <реклама> <реклама> Учителем оказалась бабушка. Божий одуванчик. И что? Ну, мне кажется, дети остались довольны. Mm. Четыре часа. Решка. Я первый. Что ты первый? Сплю. Спи. Ну что, укладывай. Да есть плит. А можно посмотреть? Снять с предохранители, чего штучка возле большого пальца, а ты где будешь спать? Ложись. Я выключу свет. Я буду храпить, ты знаешь, где пистолет. А можно тебя спросить? Давай. Как тебя зовут? А ты не проболтаешься? Mm -mm. Даже бома. Даже бома. Даже суровым парнем с кокардами. Даже. Бэтмен. А можно еще? Давай. А что было с твоим другом в ванной? Ну, история, ты заснешь. У него была девушка, он ее очень любил. Они поехали вместе отдыхать. И там какую-то историю. И они сидели вечером дома. Ей показалось, что ее зовут с улицы. А он ничего не слышал, шел в дождь. Она вышла. А когда начнулся? она лежала с простолимой головой. С тех пор он не переносит шум дождя, у него что-то вроде слуховой истерии. Еще его любимым фильмом был мюзикл «Поющий под дождем». Мюзикл? Ну, знаешь Джин Керри в главной роли? Нет. Ну, про бабу с писклявым голосом, звезду немого кино. Милый, пойдем сегодня кататься? Нет. Ну, там еще песня очень известная есть. И мужик танцует под дождем. А я видела фильм с такой песней. Механический апельсин Стэнли Кубрика. Только там по-другому, там... Тоже танцуют? Да нет, не совсем. А что? А я уже не понял. Скажи что-нибудь о себе. Что? Что хочешь? Хочется ведь хоть что-нибудь узнать о девушке, с которой оказался в одной постели? Что-нибудь смешное? Лучше страшное. Страшное? М? Когда я была маленькая, у меня был дедушка. Уже страшно. Он жил очень далеко, и мы не могли часто ездить к нему. И вот однажды, когда мне было шесть лет, мы с мамой поехали к нему. До дома нужно было идти долго, и мама говорит, беги к дедушке, скажи, чтобы он меня встречал. Я прибегаю и кричу, дедушка, дедушка, а он не откликается. Тогда я бегаю в спальню, смотрю, а он лежит в кровати. Я говорю, дедушка, вставай, иди маму встречать. Подъем. Подъем. Вставай. Можно я с тобой посижу? Будешь кофе? Угу. У тебя есть хлеб? Есть. Кто-то любит кофе с коньяком, а я с хлебом. черного и белого хлеба. Заложен вот этот на расизм. А по-моему, это просто дело вкуса. Ну а расизм это и есть дело вкуса. Вот я, например, люблю белые сдобные булочки. А я люблю черные сухарики. Ты представляешь, что стриж? Четыре года проводит в непрерывном полете. Четыре года он не останавливается и не присаживается ни секунды. Ну а потом? Потом. Потом. Падает на свою возлюбленную и смотрит ей прямо в глаза. А потом опять в облако. А ты знаешь, что за несколько часов до смерти Человек слышит хлопанье крыльев. Это его ангел-хранитель улетает, чтобы встретить его на небесах. А если человек умрает насильственно? Вдруг? Может и насильственно, но не вдруг. А ты видел когда-нибудь театр теней? <как> Хочешь? Здесь самое главное правильно выстроить цвет. Ну все, садись. Начали. Жила-была девочка. И звали ее. А впрочем, для нашей истории это значение не имеет. Слушай, может быть, Нунча? Может быть. Приходит к ней как-то Див и говорит. Привет, Нунча. Здравствуй, Див. Я пришел поздравить тебя с днем рождения и съесть твое сердце. А разве можно так поступать с девочками? Ну, я же злой див. А давай я тебе поцелую. И ты станешь добрым. А если я превращусь в горстку пепла? Или не оправдаю твоих надежд? Иногда стоит рискнуть. Это ты? Ты что себе позволяешь, тупая рожа? Успокойся. А не пошел бы ты со своим успокойся? Ты проспал дежурство? Да, я проспал дежурство. Может, мне за это тебе задницу расцеловать? Не кричи. Послушай, ты, срань господня, ты что, мне указывать будешь? Вместо того, чтобы заниматься этой сукой, ты должен был контролировать ситуацию. Я контролировал ситуацию. В собственных штанах. Не твое дело. Не мое? Не твое. Ты что, собляк? Сисик нализался. Оставь корикин ее сиськи в покое. Ты понимаешь, что ты делаешь? Что я делаю? Ты ставишь под угрозу всю операцию. Что, что я ставлю? Под угрозу операцию. Вдувание под хвост? Идиот хренов! <звы> ну давай, стреляй. <звы> стреляй! А потом мы оторвем тебе яйца, <звы> и ты сам вместо нее будешь говорить по телефону. Алло! Алло, алло! Алло! Алло, алло! Что? С сюрприз? Какой сюрприз? Веселый, забавный был клипчик какому ком-это, какой любви, о мужской или о женской, это не важно в данном случае Я думаю, сейчас будет о нормальной гетеросексуальной любви Этой любви будет посвящена следующей композиция. Колбасимся по полной программе Лола Пришло сообщение на пейджер, тебе шлет привет твой любимый Как он себя называет, любимый ты же, привет, Лоли, желаешь, конечно там долго еще чего читать, в общем, он желает тебе, наверное, самого лучшего, здоровья, счастья, успеха в личной жизни, целую любимые, Оттягиваемся по полной программе, в общем, делай, что хочешь. I love you! С днем рождения, Лола! Алло. А, привет. Спасибо. Спасибо. Ой, да нет, ты знаешь, я, наверное, сегодня не буду отмечать. Ну, так изменились планы. Ну, все, мне пора. Привет. Ну, в общем, сегодня. Спасибо. Послушай. Нет, я сегодня не буду отмечать. Ну, да как ты можешь смотреть эту дрянь? Если смогу, передам. По крайней мере, никто не трепится. Если смогу. Ага, поняла. Ну ладно, давай, целую. Одиннадцать. 12, 13 13. Послушай, водятся в Галлии так называемые лоси. С строением тела и пестротой они похожи на козлов, но несколько больших, а ноги без связок и сочленений. Поэтому они не ложатся, когда хотят спать, и раз они почему-либо упали, то уже не могут встать на ноги и даже подняться. Логовым заменяют деревья, они к ним прислоняются и таким образом спят, немного откинувшись назад.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 Ты что, будешь бриться женской бритвой? Буду. Может, ты женскими духами польешься? Надо будет, польюсь. Я не хочу находиться в одном помещении с педиком. Смотри, у тебя на роже вырастет такое. Привет. Да нет, почему рада очень? Я вот раз, наверное, не буду отмечать. Не так, непредвиденные обстоятельства. Послушай, почему все время дверь у тебя открыты? Извини, я спешу. Пока. Да, ее нет и в ближайшее время не будет. Ну и чего ты этим добился? Нам могут позвонить в любую минуту. И поэтому ты всех подставляешь? Не учи меня! Мне что ждать, пока меня вместе с тобой положат мордой на пол? Я сказал, не учи меня! Тогда ты меня поучи. Видимо, я что-то не понимаю. По-моему, чья-то жопа не дает тебе покоя. По-моему, она тебе не дает покоя. Выключи воду. Не трогай! Выключи воду, едипска! Стой, где стоишь! У тебя какие-то проблемы? Поговори со мной. Ты заступаешься за эту штучку, Убери пистолет. А может быть, она твоя девушка? Может быть. А хочешь, я бы ей мозги? Володь, ну пойди посмотри, кто там... Ну что, давай выясним, кто там? Пожалуйста, Альфреда можно? Я не Альфред. Я тоже. А здесь нет таких. Извините, пожалуйста. Что за дерьмо? Может, пойдем смотреться. о чем с тобой говорить. Я никуда не пойду, я просто хочу с тобой поговорить. Нам не о чем с тобой говорить. Ну, Надо впускать. Почему? Потому что ты тупой урод. Я тебе сказала, пошел вон отсюда. Подарок от любимого. Ну что же, раз дело дошло до подарков, вот принимает нас с бомом. Идиот. Красный стерва их уходила. Надо позвонить. Нельзя. Надо. Мы не можем торчать тут вечность. Значит, у них есть причины. Может быть, они не могут прозвониться. Они бы нашли способ. Да какого хрена они не звонят? Значит, нельзя. Я хочу сигару. Что за черт? Часто так бывает? Нет, первый раз. Наверное, просто выбило пробки. Может быть, сходишь, проверишь? Ну, для начала можно их позвонить. Лола, набери, пожалуйста, консьержки. Надо звонить и отменять операцию. Мы не можем первые выходить на связь. В крайнем случае можем. А сейчас что, крайний случай? Занято. Мы слышим! Что произошло? У нас просто выключили свет. Что мы, дети малые? Что мы им скажем? Помогите, мы боимся темноты. Срочно нам пришлите психоаналитика с фонариком. Так что ли? Я смотрю, ты очень умный стал. Алло, извините, я просто хотела позвонить консьержке. Еще одна умная попалась. Я что, на конкурсе умников и умниц? Нет, просто у меня на этот номер записан телефон консьержки. А у меня похоронное бюро. Бом. Я пойду проверю пробки. Сядь здесь. И не высовывайся. Иди ко мне, ты один? нет, со мной Покажи, ты чего? пистолет. Слушай, меня могут увидеть. Если ты не покажешь пистолет, я не пущу тебя. Скажи этим парням за спину чтобы они шли сосать О, я вижу вы подружились на крыше напротив снайпер один я видел одного я тебя предупреждал я чувствовал но ничего я ему строю такую мясорубку будут кавалерию вызывать где возле башни Возле башни у красной крыши. вижу возле козырька такой с хвостом и перьями с какими перьями смотри из чего он будет снайпер из бабуковой трубочки это антенщик какого черта они не звонят я хочу сигару Э, а где лола лола Алло? Это вас? Да. Понял. Понял. Ну что? Ничего. Ждем. Если нет других предложений, может быть. Празднуем мой день рождения? Так, ну что же, я думаю, что мы начнем по старшинству. Ты хочешь что-нибудь сказать? Хочу. Слово предоставляется самому наблюдательному из нас. Трипло. Это и вся речь? Отстань. Ну как хочешь. Лола, я надеюсь, что сюрпризов больше не будет. Алло? Ошиблись.